Mm. <связи> здесь это вот разные тропинки какие-то там еще точки всякие для фото наверное для всяких то, -то, то есть я не хочу, я не хочу, ничего Естественно, с немного вино полом, вот и как для для пар. Буду стукнуть, встать вместе. Бейс Джампинг. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Да, высоко. Там вот это нифига. Если вот бросает по иновой монете. А. Вот монеты туда в дерево засовывают. Понятно, надо то что ли положить монетка. У меня вроде была там. Такие небольшого достоинства. Это стоит такое? <связь> <связь> <связь> <связь> <Стит> Даже не знаю, в какой стране. то наверное, снизу лучше. <селом> <селом> то много таких вещей. Не надо там. А, вылетит или не вылетит? Даже не знаю, кто этот. Вот. Yeah, Дерво uh, no uh, yeah. деньгами напичкали. не О, да. Они На трейн Он там. И я Но он сказал, что ты не Yeah, yeah, I have to too. He's like, you don't put. You, he said, no foot down, no stop. Yeah, <laughs> three points. Three, three points. Point. You Because they're looking for your foot on a motorcycle. They're looking at your foot. If your foot is there, you stop. If it's not, it's a California stop. You get a ticket. Maybe you you put your. Head. Your legs every time, yes, Oh yeah! A skateboard every time. I look. Yeah. <laughs> On the train tracks, man. Fucking, and he hides, and I just look all the time. It's I think sure I traumatized. It. Yeah. Could, like, yeah. Two the trauma. Every time I come to this stop, I. <laughs> yeah. <laughs> yeah. The foot. Yeah, you should watch for the hi hidden police and say, yeah, you see? <laughs> <laughs> and also the cameras, fucking, we're going at two, on 20, and there's so many cameras. I'm yeah. so, in a week, I'm gonna have a bunch of tickets waiting for me. Yeah, but <laughs> you that ticket, <laughs> can't, <laughs> <laughs> <laughs> can't um, like, get the, your number plate from the back. <laughs> yeah. was Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah on there's only, like, I think, one or two in Japan that can <laughs> take cameras <to> <laughs> but no, you never get oh. no, with cameras, Never never so the Yeah, camera is okay oh. <laughs> <laughs> oh. Only Shirobai Shirobai if you see Yeah он рассказывает то есть если наступление не, не ну как остановиться но не поставить ногу это будет считаться что ты не останавливался Вот, и за это снимает три или два поинта штрафных и 6-7 тысяч штраф примерно тебя штрафовали здесь когда -нибудь? нет пока а я вот за эту же фигню, думал, там наш на Адаби я ехал у тоже. У -у -у. Да, я тоже так же ногу не пост, пост... Да, ну, но пост... пост... ну, остановился, но ноги не поставил. Да да, пост... даже... да, да, да, да. Я могу наш ехать и ноги стоят. Да я, они там просто наш у них там облало, было то есть их несколько стояло. То есть, там, там такой, типа, круг, как бы, ну, развороты, юторнов много очень. Эти на Адабе, там, в районе, это Коспом зона склады там. Mm, да -да -да. и нам постоянно там, эти, ну, стоят где-то у обочины, их там штук пять, наверное, там, я не знаю. Я там ехал потом, я их много видел, очень. И там вот за это вот, ну, как бы, светофор, перестроение и вот стоп-линии ловят, Да, ну, вроде, блин, там, если даже никого нет, ну, какая фиг разница, да, ну, там. <Hampshire> да, такие принципиальность это. Да. Забирай эти правила, Япония перестанет быть Японией. Тут какое-то место для этих, для пар что ли, да? Типа золотые ворота какие-то. А, -а, -а. а я он туда в дерево засунул монет. Там тоже какие-то, я не знаю. Что там вообще написано? -то? Я даже вот не прочитал особо денежная гора денежная yeah, get... забраться тут много очень денег кстати 100 и 10 и 5 и 50 I mean, Наверное, даже и 500 есть поискать. Так, понял, здесь вот это вниз как раз, да, спуск, на это. Ну вот там вот там лестница, и она вниз идет. Но Be... Даже телевизор есть